Привет, народ! Вещает Антон. Вы не замечали, что детские игрушки, если так можно сказать, в нашем случае вышли на совершенно новый уровень? Сегодня машинки, которые собирают для еще юных водителей, выдают что-то невероятное. Да и выглядят они совсем иначе, нежели то, что было пару лет назад. Смотря на них, так и хочется стать ребенком. В этом ролике вы увидите самые невероятные модели, которые заставят удивиться. А также в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. И мы начинаем! Вот скажите мне, какой ребенок, приезжая на дачу к бабушке, не захочет покататься на внедорожнике? Разве что тот, что уже катался, и не один раз. А когда речь заходит о могильщике, то отказаться просто невозможно. Если быть точнее, то это его мини-версия, рассчитанная на детишек. Выглядит машинка, не побоюсь этого слова, божественно. Зеленые цвета, языки пламени, украшающие перед, огромные колеса, красные светящиеся фары, могилы и изображение скелетов. Эх... Такие моменты хочется стать ребенком. Кстати, а вы заметили черепок спереди? Прикольная же фишка. А еще кто-то так запарился, что даже шлем сделал с зеленым ирокезом в стиль транспорта. Вот же юный рокер будет в нем сидеть. К слову, кататься на таком внедорожнике могут не только дети, но и плотные взрослые. Так что надежность на высшем уровне. Нет, я, конечно, люблю такие машины, как мини Купер. Из-за их размеров и столь потрясающего вида, но эта мини-версия что-то уж слишком маленькая, даже для детей. Хотя стоит отдать должное, надежностью она не обделена. Да и со скоростью, знаете ли, дела обстоят отлично. Вот как обманчива внешность. Смотришь, и вроде бы всего лишь маленькая машинка, которая не способна даже толком разогнаться. А на деле оказывается настоящий монстр. Кажется, малый и остался доволен поездкой». Как же меня умиляют истории, когда любящие отцы своими руками собирают для детей интересные средства передвижения. Например, вот полюбуйтесь Хаммером. Эта машинка не только мощно выглядит, но и с легкостью ездит по снегу и сугробам. Конечно же, все дело в огроменных колесах и специальной резине, на которых папа не сэкономил. Да и сам кузов, несмотря на открытый верх, выглядит достаточно интересно. Здесь есть имитация окон, фар заднего вида и дверных ручек. Но знаете, что меня впечатлило больше всего? Звук. Обалденный звук. На очереди электромобиль Rollplay Monster Power. Та еще штучка. Такая тачела рассчитана на детей от 3 лет и весом до 35 кг. Максимальная скорость, до которой можно на ней разогнаться достигает 6,5 км в час. Думаю, что для детей показатель отличный. Кроме того, огромного внимания заслуживает ярко-красный корпус с белыми языками пламени, который точно не останется без внимания проходящих.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 Конечно, грустно немного с этого, но ничего страшного, хотя бы есть возможность полюбоваться ездой этого парня на его мощном джипе. То, с какой легкостью он проходит любые препятствия, независимо от того, что это, вызывает восхищение и невероятное наслаждение. Вот же, наверное, кайф иметь что-то подобное в гараже и хотя бы иногда выезжать навстречу приключениям. Валим-валим-валим-валим на гелике! К слову, а вот и он. Беленький такой, красавчик. Правда, немного покоцанный. Правую фару, похоже, кто-то украл, но ничего. И без нее машинка классная. Да и местечка в ней предостаточно. А еще вы только полюбуйтесь на этот мягчайший старт. Неудивительно, что гелик превосходно гоняет по песку и так ловко проявляет себя на бугорках. На какой-нибудь ерунде так не покататься. Так что ставлю белой ласточки 10 баллов из 10. А здесь у нас модифицированный «Шевроле Сильверадо». «Шевроле Сильверадо» — это полноразмерный пикап, получивший большую известность после своего появления в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» в качестве знаменитого «Пусси Вэгон». Еще вы могли его увидеть в клипе «Лайди Гаги» или в фильме «Саботаж» 2014 года, так что история у машины интересная. Что же касаемо модифицированной версии, для своих-то размеров выглядит она бомбезно. Парни не поленились и даже оснастили ее подсветкой, да и со скоростью и проходимостью все в полнейшем порядке. А это детская машинка, которой любящий отец дал название Burnie Rater. Звучит грозно, не правда ли? На деле выглядит она очень даже славно. Яркая такая в желтом цвете и с рисунком Кока-Колы. Фары здесь ярко-красные, но, к сожалению, они не светятся. Места хватает на двоих, так что всегда можно позвать друга или впечатлить возлюбленную. Ах да, скорость. Для машинки, рассчитанной на детей, она приличная. Поездка с ветерком обеспечена. Девочки, особенно в раннем возрасте, редко мечтают о машинках. Им подавай куклы и замки. А вот мальчишкам хоть сто самых разных купи, все равно будет мало. Однако, будь я маленькой принцессой, я бы точно мечтал и упрашивал родителей купить такую вот модель. Она полностью розовая, как у Барби, и такая мимишная. Здесь даже есть зеркала заднего вида. Фары, номерные знаки, классный розовый руль. Ну, короче, все как у настоящего транспорта. А еще даже такая миленькая машинка разгоняется до солидных скоростей. Так что советую держаться покрепче. Многие родители ругаются со своими детьми из-за того, что они не хотят ничего делать и помогать. Однако, как мне кажется, к любому ребенку можно найти подход. Главное завлечь. Папа парни из этого ролика придумал гениальную штуку. Он превратил обычную машинку в снегоуборочную. Теперь его сын только так гоняет на ней по двору, помогая расчищать дорогу. Единственная проблема заключается в том, что иногда транспорт может застревать в снегу. Но это происходит очень редко, и в целом никак не влияет на общее положительное впечатление. Ставим лайк отцу-умельцу! Ну что, народ, по дрифтим? С такой-то машинкой делать это будет очень и очень просто. Даже малой вон трюки прикольные показывает. Эх, так и вижу, растет будущий гонщик. Готов поспорить, ему бы позавидовали все главные участники гонки «Форсаж» «Токийский дрифт». Да что там они, сам Доминик Торрет аплодировал бы стоя. Нет, правда, он так искусно закручивается. Но опять же, умелый водитель – это половина успеха. Другая половина – машинка, которая сольется с ним в одно целое. Высокий ему танк?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 самодельный ford заказывали получите распишитесь а если серьезно меня очень вдохновляют люди которые собирают реально крутые тачки своими собственными руками возятся днями в гараже подбирают детали и ведь не факт что все получится с первого раза Да уж их терпимости можно только позавидовать у меня бы точно не выдержали нервы к тому же они не только собирают и обеспечивают машине стабильную работу но еще и оформляют. Так что хочу сказать, что Форд, несмотря на открытые низ и некоторые недоработки, полностью оправдал труды создателя. Огроменный ему респект за проделанную работу и оригинальность. А теперь я покажу вам топовую тачку, являющуюся репликой Кадиллака Эскалейда. Кстати, если вы не знали, Эскалейд был первым крупным выходом Кадиллак на рынок внедорожников. Эта машинка вроде как позиционирует себя детской, но в то же время я чё-то от слова совсем ее таковой не вижу. Джип синего цвета способен разогнаться до немыслимых 120 км в час. Особенно круто смотрится то, как на этой тачке можно гонять по песчаной трассе. Она нереально круто стоит на дороге, выдерживает вес взрослого человека, выдает все заявленные 120 км в час, а также доставляет невероятные ощущения. Нет, ну правда, вы просто представьте себя на месте водителя, когда вы гоните на какой-то непонятной малютке с бешеной скоростью и ощущаете себя так, словно сидите во внедорожнике. Это просто что-то нереальное. Ставьте лайк, кто тоже бы хотел оказаться на месте водителя этой машинки. Наверное, все дети любят играть в ролевые игры, перевоплощаясь в пожарных, спасателей, врачей или, например, в полицейских. Только вот без различных инструментов перевоплощение не будет таким реалистичным, как хотелось бы. Ведь согласитесь, когда ты полицейский, у которого есть своя собственная машина, становится намного интереснее. Да и к тому же большинство таких машин выглядит точь-в-точь как настоящее. Невооруженным глазом даже тяжело отличить, кто тебе сейчас остановит – собственный сын или сотрудник. Полицейский джип оборудован светящимися фарами, мигалкой, сиреной, издающей разные звуки, да и вообще всем тем, что есть и у настоящего служебного транспорта. У меня даже назрел вопрос – а не прилетит ли по шапке за такую реалистичную модель? Надеюсь, что нет. Но в любом случае я бы не гонял при сотрудниках полиции. Еще я не мог не отметить общий дизайн джипа. Он оформлен в бело-черных цветах, как и подобает, а также имеет различные надписи и значки, указывающие на то, и кому он принадлежит. Ну и, конечно, не обошлось без просторного детализированного салона, в котором вы найдете огромный руль, кожаное кресло, приборную панель, а также громкоговоритель. Что тут сказать, отвал башки полнейший!